Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как дела? Как дела? Ну да. Ну, да. Типичный, Типичный вопрос, вопрос от россиянина от России, от украинца, да? да? Вещание гласи? Мне перепало чего? <свеч> Тяжело, Юли. Да, да, да, ну как дела, как дела, говорит, ракету, ракету была, послали, как дела, а да? и как дела, а да? Не не так, так, ехидно так спросить, а, а как дела, а ракету сбили? Сбили, сбили, сбили. сбили. сбили, сбили не, не волнуйся, боимся, боимся, боимся ли мы? Не боимся Отомстим ли? Отомстим, не волнуйся Я не волнуюсь Конечно, молодец, не волнуйся Хватит! У. Неужели не ясно? Мы все погибнем! <рот> <рот> а зачем был если вы... если ты дал если ты совершил выжар, преступление, тебя зарежут. Не больно, не больно. Не больно тебя никто, будет никто не судить. будет судить. Украинский, Украинский массаж уже создан. <рот> <рот> да? Ха-ха! <рот> <Да>? А ты сейчас пиздание, а мы соведар взяли, да? Да не, не буду, Солидар, Солидар взяли? Давай, да. Взяли Солидар давай, давай, да. Наверное взяли? Наверное взяли? Наверное да. взяли давай, да. Давай. А Бахмут а не мог А, не а почему, а почему Бахмут не мог Мы знаете, мы из этого Крым взялище. А мы, мы знаем, взяли что. мы зато Крым А почему русский город Херсон взяли? Чего так, блядь Ваше военное... Ваше военное... Пустой <сасштабили> город. Пустой город... Пустой город неважно. Почему, почему его оставили? Референдум сделали... А город оставили. оставили... Да подождите. Подождите. Да почему свое время? А, ну а, да, да, да, да, да, сейчас а мы приготовимся месяца, и за три дня попасть, возьмем да? обратно, да? <связь> а, помнишь, как начи а, <связь> а помнишь, как начиналось? А что да что такое украина это да, да, Мы ее а два пальца, мы брови, брови, брови, говорит, брови, говорит брови, нахмурим, брови, брови нахмурим, а сейчас пизда схватили, блядь, говорит, не взяли город, а вы ушли потому, что получили пизды, понимаешь? Пизды, пизды отхватили. Заткалья Сами охуели. Нихуя, нихуя себе хохнули, дали пизды. вам пизды. Шли, Шли в, киев, в Киев, блядь. Уже, уже в Киеве были диверсанты, блядь. Давай, давай, давай, но давай, давай, давай, но давай. получили пизды, пизды блядь. Охуел Охуевшие такие, как Так нас так же цветами, цветами должны, должны встречать. были встречать. Та нас, блядь, то, до нас все, блядь. Получили пизды. Как ты думаешь, Советский, Советский Союз в Афганистане, Афганистане получил пизду? А можно один вопрос задать? А можно, а можно один вопрос задать? Попробуй. Почему у вас от науки вот так? Почему у вас вот так? Не знаю, не Не знаю, может сломал, сломал когда-то. Когда Бывает такое, такое да? да? Я был, я дерзкий, был дерзкий по, по молодости. Я же не буду утверждать, что я не отхватил иногда. И сам отхватывал, сдачи давал. Но на колени никогда не остановился. Вот как-то. Давай, Юлий, поднажми. Немного осталось. Ну вот, молодец. А говорил, не могу, не поеду. Ты, например, чеченов боишься, блядь? Ты чеченов боишься? Да усыкачки. Вот боишься, блядь, да усыкачки? Ассаламу алейкум. Я сам чеченец. то всех боишься? Нет, ты не чеченец. Ты не чеченец, <соторгут> ты кадыровец можешь, можешь быть, а чеченцы воюют у нас, чеченцы, у нас, у нас батальон шейха Мансура и батальон, Мансура и батальон имени Джахара Дудаева, чеченцы истинные и воюют у нас, а с той а стороны, стороны, карабинец стороны карабинец. кадыровцы, кафиры, кафиры, кафиры, кафиры, кафиры воюют, продажные суки предатели чеченского народа. Которые сделать... хотят символ да, да. символ их, кавировцев шакал. шакал а у чеченцев волк, волк. серебряный волк. волк символ, символ. Сейчас. сейчас можете кадыжев обратиться вот. давайте О, на на на на нахуя нахуя мне к, не к нему обращаться, к нему обращаться? На к нему, необразованному тупорылому ослоёбу. А а Он долбоёб Ишака, необразованный тупорылый, который разговаривать не умеет. Он читать не умеет. Ты понимаешь, что вот этот Кадыров читать не умеет. Понятно, понятно. Что, что понятно, понятно, понятно тебе? Он не, он не умеет читать, он читать не умеет, потому что он в школе не ходил. Он резал русских блядь, 16 лет. 16 лет. Русских блядь, резал блядь И за это, это, куда это куда ему дали медаль героя России. Мне обидно будет, когда тебя... мне что обидно, обидно тебе будет, кафир, кафир сын Кафира блядь <связывая> <связывая> я тебе, я говорю, тебе говорил, что я, что я не боюсь никого. никого. Боюсь, боюсь Господа, Господа Бога. Бога и Или Аллаха, Аллаха, потому что потому, я, потому, что я, я уже не православный. Бог, Бог единый и Бог и рассудит. Да, да. Мне, не мне не тяжело. Было. Я очень уважаю мусульману. Я, я, мусульман. я, я очень уважаю мусульман, потому что они намного честнее христиан так называемых. — Понятно, понятно. — Да? — да. да. У вас минута слава, говори. — У вас минута говори. — А ты еще и а блогер, блогер, да? да? — Да, я сразу... — на... у сразу... вас, на... сразу... вас наплодилось, наплодилось? пиздец, я вот я здесь сразу... блёхеров, блядь, охуеть, блядь, россиян, россиянских блёхеров, наплодилось туча. Ты же, конечно, мне не скажешь свой канал. Канал свой скажешь мне? — Нет, конечно. Ну вот, ну вот это типично, это какое-то чеченец, чеченец, блядь. Чеченцы, главные люди. Не боятся никого ничего. А там, наверное, русская бодла. Они нашли книгу. Это ты. Ты во всем виноват. Да. Сто да, пудово. Да, Чеченцы ровные. Они, они говорят то, что, что думают. И то, что, и что видят. И, и свое мнение и имеют. Они свободные, свободные люди. Свободные Их, люди. люди. Их, Их символ волк. Их символ волк. А твой, а твой символ, символ гиена, гиена шакал. шакал. Вы падали, вы падали питаетесь. Вы падальщики, блядь. Кафинов тоже падальщик. падальщик. Его, Его башкой бош... гол... футбол, футбол будут играть в ближайшее время. Дней Понятно? Дней Его, Его башкой будут играть, играть футбол. Потому что кровную месть никто не, никто не отменял. Он столько, он столько зла, зла сделал. Он предатель, он предатель чеченского народа. народа. И его до седьмого, его, его весь тейп вырежут. Tape весь тейп будет, будет убит. За его, за его грехи. Ну, смотри, как у тебя не О -о -о. ответ. ответ. А, а я не смотрю. Я знаю, я это. знаю я это. Я уверен а в этом. Я общался с чеченцами, которые здесь. Я общался. Я в Карпатах родился. Карпата, Карпата. Я потомственный бандеровец. Сейчас, сейчас, сейчас где находишься? Сейчас, сейчас нахожусь в Праге. Сейчас, сейчас, сейчас, Какое, Дай, какая, да, тебе какая тебе разница? Какая да, типа, а а тебе разница? разница? А разница. тебе разница? Противогаз, ну, размер, разница размер обуви, обуви противогаза, обмундирование тоже рассказать? И телефончик, а то мне типа стрелку набьешь, да? И думай, что я буду пугаться кошки, кошки, я, И не думай, что я я чканусь, не у меня пугаться. ствола и нету И не думай, что я очканусь и у меня ствола нету И я буду перетирать с какими-то уемками, уголовниками Перетирать и на их базаре тереть Понятно тебе? спорим? я спорим? Не понял тебя, невнятно внятно. Ты и, и, и и что, не Ашканах. Что это а, Ашканах? Аш ты Ачканав. А ты, а ты, ты, ты это считаешь, не не считаешь не что ты меня обидел, стоит, как смех? слово, я, слово я, я придумал. Ачканав. Очканаут. Придумал слово. Неинтересное слово. Не клево, не, не прикольно, не звучит. Не звучит. Ладно, Ты бутылочный блогер. С, жопой, бут... С бутылкой в жопе, блять, сидишь и пиздишь только, что тебе позволено. Нихуя больше, шах влево, шах вправо провокация. Природ на, на месте, расстрел, расстрел на месте. На месте. Да. Ты да. можешь сказать которого, только то, что, ты, что, ты, что тебе что разрешили. И нихуя ни против политики, политики партии да, ты не, не пойдешь. Ну, ты же пошел, это... а, а я махновец, махновец. Я, я анархист, махновец. я махновец. Я, махновец. я, я говорю то, думает. что думаю, я анархист. Я анархист. Не не Батько махновец.